Hello, I'm Graham Harrison. Привет, я Грэм Харрисон, директор по маркетингу компании Beamp Systems. Я хочу поздравить Атанор с тем, что компания уже 25 лет в бизнесе. Это очень большой срок. Мы очень ценим вашу компанию и поздравляем Атанор с этим значительным достижением. 25 лет. много лет назад, однажды, приехав в Москву, я встретился с компанией Аттонор. Я скажу, что с тех пор утекло много воды, и тем приятней видеть и наблюдать, как все те же свежие, улыбающиеся, довольные лица посещают все самые важные мероприятия и все еще мы имеем возможность встречаться, улыбаться друг другу, несмотря ни на какие коммерческие какие нюансы, мы всегда рады друг друга видеть. Это самое главное, что может быть как результат многолетней э, дружбы и взаимодействия на любом рынке мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества и дружбы ура Я бы Atomor, наверное, отметил за дисциплинированность, вот, ответственность. То есть, ну, Когда компания менеджера, менеджеры да, компании присылают какой-то там запрос, вот, они, ну, как, если сравнить с другими какими-то интеграторами, они уже имеют какое-то представление о нашем продукте, и они предварительно, перед тем, как обратиться к нам, уже Провели какую-то работу да, по расчету, там, проектированию и так далее. И они конкретно знают, какая модель нужна, для чего, вот, и это удобно. Вот. А Тонор мне нравится то, что есть конкретика, то, что они ну, присылают, по сути, уже готовый запрос. Да, с моей стороны там, я оказываю свою информационную, какую там, техническую поддержку. Mm -hmm. вот, это очень удобно. И Я также проводил обучение в компании Тонор. Ну, вот менеджеры все достаточно отзывчивые, а, ну, хорошо понимающие, да, чем они занимаются. То есть это важно, потому что продавать, в принципе, умеют многие. А, вот, так сказать, любить свое дело и понимать, и хорошо разбираться. Да, то, что необходимо заказчику, ну, это, наверное, одно из важных качеств хорошего системного интегратора. С ними очень легко найти просто обычный человеческий язык. твоих партнеров, и что как бы, она никому никогда не уйдет как бы, бесследно, то есть всегда какие-то там запросы, какие, какая-то активность от нее идет, поэтому это та компания, на которую ну, действительно можно рассчитывать. Приезжал ко мне голландский партнер, мне нужно было свозить его к своим партнерам, и я поехала в этом. Потому что удобная э, взаимосвязь, вот, не нужно каких-то выстраивать сложных э, Речей, что вот, нужно встретиться, давайте обозначим время там и все такое. Нужно? Окей, переживайте. И ну, простота коммуникация, скажем так. на фоне других компаний своим неформальным подходом то есть вот мне было всегда с первого дня легко несмотря на то что ну, разные там возникали в процессе работы сложности сроки поставки товара там измени, внезапные изменения заказчиком своих хотелок там, да, uh -huh. и так далее да. мы как-то все это очень просто решали и видно было что Атонор ну, не потребляет плохом смысле этого слова, да, а работает как партнер, вот именно, вот мне кажется, партнерство, это вот, принцип работы Атонора это есть партнерство, э, Ну, Атонор, э, практически одним из первых всегда потреблял новые технологии. Вот, допустим, какой-то бренд придумывает что-то новое, да, в частности, Барри внедрил на рынке беспроводную конференц-систему. Казалось бы, да, вот, дорого, действительно дорого на фоне обычных праводных решений значительно дороже, но при этом именно у Атонора максимальный интерес. Именно Атонор задавал планку, собственно говоря, вот, реализовывал в больших количествах всегда. Новым на рынке было то, что дистрибьютор формирует склад под интегратора, а далее интегратор получает оборудование, реализовывает проект и со значительной отсрочкой по времени без каких-либо авансов в том числе, да, и так, получает оборудование и делает проект. Это дает да, очень серьезную форму. Вот, и это было видно, потому что Атонор действительно вот, взлетел как ракета вверх. Огромная доброжелательность. Атонор вот вот ⁇ это добрая компания. Mm -hmm. вот, первое, что нам показалось, приходит. это компания похожа на большую-большую семью. Вот. И... Это очень интеллигентная компания. В первую очередь хочется сказать о порядочности компании. Каждый сотрудник, с которым мне удалось познакомиться, произвел такое впечатление человека правильного, интеллигентного, порядочного. То есть в целом с компанией очень приятно работать. У меня складываются только положительные впечатления. То я не могу вспомнить как раз-таки ни одного отрицательного случая, когда бы я подумала, что ну, что-то не так. Мне бы хотелось, чтобы мы и дальше развивались совместно в совместном направлении YouTube-маркетинга, потому что тот материал, который уже присутствует на канале по оборудованию АТЭН, он выполнен профессионально, качественно, ролики интересные и они очень информативны. Конечно, я очень хочу поздравить компанию АТЭН ОРУЗНЫЙ рождения, пожелать им вам Пожелать компании в целом расти и развиваться, и чтобы то, чем занимается компания, было интересно всем сотрудникам, чтобы все, так сказать, вдохновлялись от своей работы, ходили на работу с удовольствием, и, ну, естественно, благосостояние, благополучие. Я счастлив работать с компанией Atanor так много лет. В самом деле ценю общение с этими людьми и ту ответственность, которую они проявляют в работе. И я думаю, что мы будем сотрудничать гораздо больше, чем 25 лет.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 ощущение какого-то такого, во-первых, домашняя атмосфера, во-вторых, наверное, повторюсь, главное человеческое качество всех сотрудников от Honor это дружелюбие такое вот, радушное расположение, несмотря на то, что бывают разные моменты, действительно там в процессе работы может возникать и какие-то претензии к производителю, да, но все равно это, как правило, конструктивный диалог и вот это вот Доброжелательность со стороны персонала, она просто ну, везде, везде в офисе компания там, мне больше всего нравится. всегда то, что большинство людей которые с которыми мы начинали 20 лет тому назад работать с «Атанур», до сих пор работают в этой компании 25 лет на российском бизнесе для любой компании российская это довольно серьезный период времени мы к сожалению работаем в стране ну скажем так с нестабильной экономикой, постоянно на с какими-то кризисами, с какими-то трудностями. И по нашему опыту, те партнеры, то есть теггграторы, например, да, которые не имеют какую-то понятную для себя стратегию развития в таких условиях, их, их уже нет. И то, что компания Атанор отмечает 25-летия, я думаю, она будет отмечать и 50-летия, и 100-летия, это говорит о том, что в компании все хорошо. В первую очередь э -э сформирован правильный коллектив. Человеческие отношения, которые, конечно же, они о -о очень важны. Повторю, они всегда важнее даже каких-то финансовых отношений. Поэтому мы с точки зрения все, что мы можем, сделать для компании Атонор, и с технической точки зрения, и с финансовой, и с человеческой, мы всегда рады это сделать. И я скажу так, очень дружный коллектив очень дружный коллектив, это говорит о том, что в компании Атонор собрались люди, которые не только собрались ради заработка, да, они совместно проводят какие-то, ну, скажем так, корпоративные мероприятия. там, в отпуск могут ездить вместе, да, то есть есть общие интересы, мы эти интересы тоже знаем, и компания Атонора всегда это очень интеллигентная и интеллигентная Интеллектуальные люди, то есть они пришли не просто зарабатывать деньги, они пришли с какой-то стратегией, какой-то миссией.